Сейф-пакеты скрываются, бюллетени пересчитываются, и все бюллетени из сейф-пакетов за поправки. Мы же к вам письма... Давайте другой составим Нет, нет мы вам письменно обратить. А Сейчас нет, снимаем. а я вам тоже нет говорю. Антон Игоревич, я есть? вам нет говорю. Правила делать. Я другим. вам не говорю. А, ну, сами результаты этого голосования я не признаю абсолютно, все там было специфицировано. Но меня вот во всей этой ситуации больше всего. Тревожит то, что мне с этими людьми проводить следующие выборы. У нас перед этим голосованием э, сменился состав комиссии. Председателя сняли из-за того, что в сентябре у нас был единственный участок в районе, где все было честно. Поставили значит, новый председатель, э, сантехник из Фруненского района. А, ну, он мастер сантехнической службы. но как бы, Уровень его подготовки к проведению голосования соответствует, наверное, уровню... Вот, Типичного классического сантехника, который там в анекдотах, в фильмах. На первом заседании мы должны были выбрать заместителя председателя и секретаря. На это заседание э, не пригласили четырех членов комиссии. Это административное правонарушение. В связи с этим я написал в прокуратуру Фронтского района. Началось досрочное голосование. Я 25 -го, э, числа, первый день, э, пришел вечером тоже узнать, что происходит на участке. Я попросил ознакомить меня со списком тех, кто голосует на дому. Мне сразу отказали, причем в такой жесткой форме. Ну вот, вот это вот все вместе, оно меня как-то смутило, я подумал, что что-то нечисто. Ну и вот 25-го я зашел, опять попытался узнать, сколько человек в реестре на надомное голосование, вообще сам реестр есть или нет. А, мне его не показали. Хотел знакомиться с книгами избирателей, мне не дали этой возможности. Председатель взял книгу в руку, пролистал ее, причем держал меня на расстоянии, сказал, что у нас, значит, тут коронавирус, не приближайтесь к книге. Вот я вам показал. 29 июня мы вместе вот с представителем ТИКа и журналистом пришли опять на участок. Член ТИКа попросил ее зарегистрировать в списке присутствующих. Председатель стал говорить, что он не знает, что это такое, и ничего он делать не обязан. В итоге там возникла полемика, звонили председателю ТИКа, вышестоящего. Но в итоге разобрались, а председатель нашей участковой комиссии постоянно убегал из помещения. Хватался за живот, говорил, что вот ему прихватило, он съел что-то не то и убегал, а у нас комиссия на втором этаже, помещение для голосования, он убегал на первый, там туалет есть. Чёркать на документе не надо, вы его принимаете, как он есть. Потом Сейчас мы... в туалет схожу, извините, опять что плохо. Сейчас, извините, извините, коллеги. коллеги, посидите пока, водички попейте, александр Ой. Очевидно, что бегал он звонить. Звонить своему куратору, потому что председатель абсолютно не самостоятельная фигура. Ему дана установка любой ценой не пускать независимых ЧПРГ к документам. Я снова подал письменное обращение с просьбой предоставить мне для ознакомления документы незамедлительно. И председатель точно так же, как... За день до этого взял это заявление, вычеркнул из него практически все, и сказал, ну, в таком виде я это подпишу. Все это было проделано на камеру. я бы хотел познакомиться с документацией избирательной. Значит, акты... акты. Это поставить... не по регламенту. Подождите, Артем вы сначала должны поставить акт о приемке. Акты не по регламенту? А Ильич, вы сначала это что на банк. вы сначала должны подметить отметку, нет, подождите. Олег, обратите внимание, что председатель участковой избирательной комиссии черкает в документе, но не поставил по основным делам производства отметку о, на о приеме. А я не принимал еще. Что, пожалуйста, вашей подписи тут нет. Моя есть, ваша нет. Вы можете время поставить текущее. Ну, вам это, такой документ стоит, если на тот... если Нет, нет не это, не говорил, это не тот документ. Вы можете... Ну, Значит, я готов закрыть рукой. Ну, вы да, можете да, из моих да, посмотреть, да, да, что да, да, здесь да. тот же текст из моих рук. Я закрою рукой, ну, чтобы... Ну, тот же текст ли? я не буду подписывать, я вам сказал. Он не соответствует регламенту. Вы обязаны принять? Не так? обязан. Там а... есть пункты, которые не соответствуют регламенту. Все. Антон Игоревич, вы... Вам... вы меня слышите? Нет. Это... А что, не слышите? Вам надо что-то для, не... для слуха. Я не слышу, я не слышу. Таблеточки попейте для слуха. Вот. Наладиться. Антон Игоревич, видите, здесь написано участвовать в выборательную комиссию. Это к вам. Да. Вы, участковая... ну а я вам говорю, что этот документ вы обязаны это принять. Да как я обязан, если там есть акты, которые не, не соответствуют вот правилам? Письмен... Вот вы это письменно напишите, что я рассматриваю. Они не соответствуют. Вот, вот вы это письменно напишите. Вот. Пишите нам же, мы же к вам письменно. Давайте другой состав заявление. Нет, мы вам письменно обратились. А нет, нам... а я вам тоже нет говорю. Антон Игоревич, я есть? вам нет говорю. Правила делать. Я правильное. вам нет говорю. Но ну, все-таки после того, как член ТИКа, которая вот вместе со мной присутствовала, сказала председателю, что он не прав категорически, он снова сбегал позвонить, ему прихватило живот, и вернулся и все-таки принял заявление, в котором я просил ознакомить меня незамедлительно с рабочей документацией комиссии, такой как списки избирателей, реестр надомного голосования, акты, если они есть, ну и так далее. То есть все, все, что вот прямо в помещении находился, должно было при мне и вместе с остальными э, присутствующими. Председатель сказал, ну, в течение 30 дней мы на ваше обращение ответим. На самом деле не ответили до сих пор. Уже 30 дней прошло. Да, мы с представителем ТИК э, пообщались, обсудили действия председателя и пришли к выводу, что смысла сидеть э, на участке и смотреть, что там происходит, нет никакого. Интерес представляет только прийти вот на подсчет голосов и посмотреть, как они это все А Значит, я пришел уже в 7 часов вечера 1 июля, дождался, соответственно, завершения голосования. За день до этого территориальная избирательная комиссия, вышестоящая, приняла решение выдать нашей участковой дополнительно еще 400 бюллетеней. И получалось, что полторы тысячи выдали изначально, и 400 еще. Итого 1900. А у нас всего 1960 избирателей. То есть ожидалась явка 100%. Я, честно говоря, надеялся, что они там что-нибудь намухлюют так криво, что получится больше 100. Значит, что было нарушено? Во-первых, в самом начале по порядку должны были погасить неиспользованные бюллетени. Эта процедура не проводилась. Потом нам сказали, ну вот там человек в углу сидел, заместитель председателя, он там под столом... Все бюллетени погасил. Я стал спрашивать, а что же у нас с погашенными? Озвучили, ну вот цифра такая-то. к 1900 минус то, что они по книгам yeah. насчитали. Uh -huh. И это число оказалось неправильным. Значит, бюллетени неиспользованные не погасили. Uh -huh. После этого должны были начать работать с книгами. Работа с книгами фактически не проводилась. Мне сказали, а мы уже все подсчитали uh -huh. вчера. Ну, как бы председатель, я говорю, он немножко не знаком с процедурами, но Процед заполнить книги-то нужно было ну, вот с да. 1 числа после 8 вечера uh -huh. в процессе подсчета. Эта процедура не проводилась вообще. Единственное, что сделали, это общий лист, вот итоговый. Ну да, вписали цифры, я так понял, как мне сказал председатель, это вот то, что они там вчера еще посчитали. А после этого председатель взял вот эту сброшированную книги в охапку и с ними удалился. Я, честно говоря, ждал, что ну вот, мы, наверное, сейчас будем считать по книгам-то все-таки. И все, больше книг мы не видели вообще. В итоге председатель приносит здоровенную коробку, полностью забитую доверху сейф-пакетами. Скажу, наверное, штук 10, сейф Больше десяти сейф-пакетов, сейф да. Вот, собственно, в этих сейф-пакетах суммарно оказалось 900 бюллетеней. Актов было два типа. Первый тип – это акт о голосовании в помещении или голосовании на досрочном голосовании. Второй акт – это акт о голосовании вне помещения. Угу. А, вне помещения там какие-то астрономические цифры по 100 человек, несколько дней подряд, ну, 100 с лишним даже. Угу. А, в первый день довольно много проголосовало якобы в помещении для голосования. Сейф-пакеты скрываются, бюллетени пересчитываются, и все бюллетени из сейф-пакетов за поправки. штук. Ну, практически, да. А, бюллетени и и «за» и «против» были только в последнем сейф-пакете за предыдущий день, за 30 июня. Может быть, они действительно все выгрузили в этот сейф-пакет, что было в ящике для голосования в помещении 30-го. Может быть, у меня есть предположение, что вот э, этот сейф-пакет, он был самый большой, там, 288 бюллетеней э, за 30 июня, это, собственно, те настоящие бюллетени, которые за все время были. Я не знаю. Но с 25 по 29 включительно, все сейф-пакеты только за поправки. Более того, отметки в этих бюллетенях сейф-пакетов были довольно похожи. Они были необычные. То есть, ну, обычно человек ставит отметку в квадратике, Редко, когда эта отметка выходит за пределы квадратика. А здесь было очень много отметок прямо перечеркнут большим крестиком квадратик, куда нужно отметку поставить, и еще в кружок вокруг, вне этого квадратика, обведен ручкой. И таких много. Я посчитал для себя, я вот все акты сфотографирую, которые мне не давали, и себе в табличку быстренько посчитал на бумажке, я смотрю, что получается цифра не та. И я говорю журналисту, что ну, вот сейчас надо значит снимать. Мы, судя по всему, тут надолго останемся, еще, потому что сейчас будем все пересчитывать, у нас цифры не бьются. Может быть, сейчас и книги нам вернут. Вот. И, видимо, мой разговор услышала девушка, член комиссии, которая значит вот вместе с командой этого председателя стала э, работать в комиссии с этого года. Потому что она подошла к председателю, что-то ему там прошептало на ушко. Они убежали э -э, вниз, этажом ниже, где вот помещение комиссии находится, куда, видимо, председатель книги спрятал. Через какое-то время вернулись и говорят, ой, мы тут, значит, ошиблись. У нас э -э, выдано бюллетеней другое количество, которое, естественно, точь-в-точь -точь совпадает с тем количеством бюллетеней, которые мы нашли в урнах. Э -э, мы сейчас, значит, в личной форме исправим. Никакого пересчета по книгам не проводилось, пересчета погашенных не проводилось, но ну, вот в 2019 году мы пересчитывали погашенные, у нас цифры не бились, и это была большая проблема. И я думал, что ну, здесь, наверное, сейчас также будем все пересчитывать, но нет, все вот так быстренько разрешилось. Председатель, значит, членом комиссии выяснили нужные цифры, из ниоткуда их взяли, на калькуляторе посчитали вторую цифру, чтобы она билась. То есть я, получил, я э, получил заверенную копию протокола, приложил особое мнение, естественно. Э, я, придя домой, я сразу написал жалобу в территориальную избирательную комиссию э, о том, что были нарушены процедуры подсчета, э, грубые нарушения, и нужно отменять итоги голосования. Собственно, я написал в жалобе почти то же самое, что в особом мнении. И, ну, это было там около четырех часов утра, наверное. Через полчаса мне звонит по телефону э, член ТИКа, говорит, что через пять минут заседания ТИК будем рассматривать вашу жалобу. Э, ну, я все бросил, сел в машину, поехал, благо ночью пробок нет, угу. доехал, ну, может, там, на пять минут опоздал угу. к началу. Они уже начали обсуждать мою жалобу, ну, я пришел, мне даже дали слово, угу. я озвучил все, что было написано в моей жалобе, все, что я сейчас Сказал о том, как проводился подсчет, что было нарушено, и моя жалоба была отклонена за отсутствием, собственно, состава, чего бы то ни было, что было нарушено. Сами результаты этого голосования я не признаю абсолютно. Все там было сфальсифицировано. Но меня вот во всей этой ситуации больше всего тревожит то, что мне с этими людьми проводить следующие выборы. Здравствуйте, еще раз. Да. Сколько ящиков для голосования у нас использовалось 25 по 20? Это включительно. Наталья Алексеевна, значит, я вам хочу сказать, что данная информация не не по регламенту. Пишите запрос. Какого? Пишите Какого? запрос. Я вам говорю, пишите запрос в письме. А чего конец, мы, а? Вам, мы вам ответим. Да? Ну, рассмотрим ваше заявление на собрание. Можете быть свободны. Нет, Антон Игоревич, вы меня не наняли, и отпускать меня не в вашем праве. И то, что вот сейчас прошла такая процедура, где они увидели, что они первый раз все участвовали, и они увидели неправильный способ проведения и организации голосования. И для них это теперь норма. И мне будет с ними работать и пытаться добиться того, чтобы все было честно, справедливо и правильно в следующий раз намного труднее.